все друзья всем привет сегодня 19 декабря 2019 года в общем Фух, вчера ходил на косыночку рыбачить поймал короче ну где-то 26 вроде бы чебачков чтобы это ставить самолова на налима в общем сегодня поставил 24 самолова у меня 14 тут стояло. короче два без крючка один в мороженый забыл скинуть шнур вот. Короче, оставалось буквально ну может быть 11 может быть 8 рабочих э, самоловов ну как самоловов, крючок и живок вот. 4 проверил вот вот там вот короче Вот пришел к пятому, сидит на лимчик вот такой, ну где-то килограммчика полтора, ребятушки вот такой вот сидит красавчик дружочек у нас вот, хорошенький Все. бог помог нам нас вот. еще осталось у нас 3 6, 9 палок. 9 палок, но из них может быть работает штук. 5. Вот. Хорошенький на Вот такой лайкос ставим. Второй нынче в этом году пойманный налим. Вот, друзья, вода в вот так вот выходит. Блин, голечки намочил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Все, короче, голечки промочил. Ладно, друзья. Выключаюсь, короче, пошел буриться дальше.